В каком-то смысле медитация находится за пределами природы, поэтому она называется трансцендентной. Природа снабдила вас глазами, руками, ушами, но она не предоставила вашей энергии никакого естественного способа двигаться внутрь. Медитация превосходит природные дары, выходя за пределы природы. Она не против природы, она просто идет высшей природе, более переполняющей, более вселенской. И если вы смогли прикоснуться к своему существу, вы прошли через волшебство. Вы больше никогда не будете прежним человеком. И не только это. Мир, который вас окружает, никогда не будет прежним. Теперь у вашей любви будет новый аромат. Она не будет старым обладанием и доминированием. Ваша дружба станет больше дружественностью. В ней не будет никакой зависимости, никаких условностей.